В день памяти и скорби Зажги свечу свою, Со всеми вместе вспомни Прошедшую войну. Июньский день, где бомбы Прервали детский смех, Тот день, где был разорван На до и после век, На до войны и после, На жизнь и смерть в бою, Где снова 28 Панфиловцев в строю, Где грудью на рассвете Стал приграничный Брест, Тот день, где черным ветром Летела смерть с небес. Минутую молчания погибшим долг отдай. Ты в этот день печальный о них не забывай. В день памяти и скорби свою свечу зажги. Во славу тех, кто подвиг бессмертный совершил.